Сегодня у нас какой праздник? Крещение. А что это за праздник такой? Крещение Иисуса Христа. Совсем недавно, 7 января, мы отмечали Рождество Христова, То есть родился Иисус Христос. А сегодня, 19 января, день Его Крещения. И крестили его не маленьким ребенком, а уже взрослым 30. мужчиной. Сколько лет? 30, 30 лет. 33 года, да, крестили? Нет, 30 годы, да? Нет, 30 лет крестили. 30, 30, <с <с 30 лет крестили? Хорошо. На какой реке его крестили? Иордан. Молодец. Кто у нас такой? Нет, На реке Иордан. И сегодня день крещения, да? Вот до крещения были святые дни, все эти дни считаются от Рождества до крещения святыми, да? И после крещения ребята обычно калядовали, пили колядки, ходили по дворам, прославляли э, хозяев дома, желали им добра. Ну а хозяева, конечно, угощали их пряниками, печеньем, конфетами. Вот у нас сегодня в гостях уже э, поколение, то, которое, наверное, сами, сами калядовали, ходили, правда? Ходили. Это Ходили. И сегодня они даже, может, нам что-нибудь расскажут про что то, как они веселились. Это? Наши колядки немножко, ну, как бы опоздали, да, потому что у нас было много выходных, но мы сегодня с вами немножко представим, как это было в старину. Ну, а что это за праздник такой, трещение, я вам предлагаю посмотреть всем на экран и уже побольше узнать об этом празднике. Давайте смотреть фильм. Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю вас с великим праздником Крещения Господнего. Наверное, многие из вас уже принесли из храма крещенской воды. Действительно, в этот праздник во всех православных храмах совершаются водосвятные молебны. И вот сам Иисус Христос пришел принять крещение. Увидев его, Иоанн не Сам Господь пришел креститься от него, простого смертного, который недостоин даже развязать ремень на обуви Спасителя. Так нам надлежит исполнить всякую правду, ответил на его недоумовление Господь. С великим праздником вас, дорогие друзья, храни нас Господь. До новых встреч! Ну что, ребятки, поняли, да, что это за праздник такой? Да. Ну а перед праздником, как я уже сказала, предшествовало Рождество, э, Рождество Христово, и э, дети ходили, калидовали. Но ну, это мы сейчас с вами, дети калидуем. А раньше, вот когда бабушки были молодые, то наряжались парни и девушки, наряжались свои самые <как> красивые костюмы, народные, наряжались э, в животных, у кого там вот и сегодня у нас, посмотрите на праздники нашего то. Тоже многие дети наряжены. Здесь есть и козочки, и белочки, и зайчики, и мишки. И просто в нарядных костюмах красивые наши э, матрешечки, можно их назвать, да? Ну, э, я уже сказала, что мы сегодня будем с вами калидовать. Хотя время уже у нас прям вот так ограничено для Каледы. Но мы все-таки для детей, для вас устроим такой праздник. Каледа, гостья жданная, Гостья в каждом доме желанная. Каждый год издалека приходит всем, кто ее встретит, да приветит. Добра пожелает, во всем помогает. Пойдем мы с вами сегодня калидовать. Там живут люди богатые, добро гребут, лопатою вредишь, и нам что-нибудь перепадет. Но прежде чем идти калидовать, давайте мы с вами калядку все-таки повторим. Вот ребятки, которые занимаются вокальной кружке, они калядку знают. Ну а кто еще не знает, то мы с вами сейчас ее разлучим и пойдем калидовать к хозяевам, которые у нас здесь живут в каждом доме и ждут нас. А тут а, а, калида у нас вот такая. Калида. Да сначала слова повторим, да? Калида, калида. Пришла калида. Накануне Рождества. Мы искали Калиду по всем дворам. По прогулочкам нашли калиду. Мы сначала пойдем. Ларисе, у Ларисы по дворе. Каледа, Каледа, пришла коледа на конуле Рождества мы стали Каледу по всем дворам на проулочках нашли калиду у Ларисы во дворе. Ой, как вы здорово поменяли. Откровляй ворота, доставай, пирога, открывай, сундучок, доставай, пидачок, Кто не даст пирога, мы корову за рога, кто не даст в мы там вовши. Но ну, напугали, ну за такие песни. Есть у меня для вас, подарок. Ребятки, давайте давай, давай, давай, давай, так вот вашу корзиночку. Берите подарочки, угощайте. А да, ребятки, скажем спасибо этому другу. этому дому мы пойдем к другому. Есть есть так, пристаем в кружок. Будем праздник продолжать. Будем веселить. Я пою, мы идем по кругу с вами. В конце песни каждый должен найти себе одну пару. Девочек в круг возьмите вот маленький сзади вас. Готовы? Идем по кругу и шел, пойдем по лесу, по лесу, по лесу. Нашел дойдет. Да, да. А еще Стоп. А еще во время колядок вот в этих сливке вечера гадали. Гадали раньше? Гадали. На что гадали? Расскажите-ка нам. На жало. Вот нам сейчас бабушки расскажут. На что раньше гадали? На, на женихов гадали, конечно. <свят> Какой жених будет? Богатый или бедный? Да? Пьющий или не пьющий? Работящий? Да, работящий и не ленивый. Но мы с вами не будем на женихов гадать, да, Инна? Вот здесь у нас конфетки. И каждый по желаниям. Вот сейчас я к каждому подойду. Вы достанете свою конфетку и прочитаете. Что же в этом году что? вас ожидает? Да, а вас ожидает. Так, ну, так, что у нас Лера что ждет? Нет, ты не вон. Давай, давай я лучше. Давай. Поздравляем, ты у нас учиться будешь просто класс. Ух ты, Лера скоро скоро. Отличницы! Да. Да? Ребятки, посмотрите-ка на нашу картинку с конками наковидовали. Пора нам Проходим, Так, Настя, дет, невади, анечка, девственник. Сама, сама, да. сама, Да, сама,